Привет еще раз сегодня. Весту я спорт уже прошивал, до этого, кстати, еще на ручке была Веста 1.6, но я видео не стал снимать, сейчас ä, ä, приехал человек на роботе, на 1.6 роботизированная коробка, соответственно зашили мою прошивку и ä, плюс ä, перепрошили сам робот до АМТ-3 топливо уж то Не, нет, это я проверял А ручной режим Ручной работает, все нормально ну вот сейчас едем, катаемся, проверяем, как бы все вроде адекватно, никаких проблем нет. Светофор подождем. Ну вот там по идее там два пешеходника. Uh -huh. А дальше можно уже дубасить, там нормальная прямая, как бы нет проблем. она ну, мягче, видишь, как переключается даже мягче. Да, значительно по сравнению со стоком. Просто день и ночь. Ну вот сток именно, почему я говорю, что лучше все-таки МТ-3 шить, не mm -hmm. МТ-2. Она, ну, совершенно по-другому. Она более как-то плавная, ну, мягкая работает сцепление, намного мягче. И держит она передачи нормально. И была проблема на стоке, то что она начинаешь раскручивать, она зависает на 6000, вот это очень раздражало. И так же, как опускала самый низко, и тебе ну, вроде да. надо ускориться. Ну там, да, был такой, я помню, глюк такой есть. но правда, не знаю, может быть и здесь такая фигня. Вроде там. Сюда uh -huh. Ну так все нормально, в принципе, все отлично, то есть проблем я не... Сейчас еще, наверное, попробуем, врубим режим в эконом, который, второй режим, uh -huh. сейчас тормознем где-нибудь, переключимся и попробуем. Ланька, да, я дальше тянуть не буду, тут, в принципе, особо записывать нечего. В общем, все, как обычно, под видео, там, на контакт, на драйв ходите, плюс колокол жмите, кнопочки, все эти подписи, ну, все это оповещение. И, соответственно, там лайки и вот эти, там, для хейтеров вот такие штуки. Тоже они любят там это давить Ну в общем всем пока и до новых встреч Всем пока